общем, выступит Евгений Архипов, председатель Ас Ассоциации адвокатов России за права человека. Дорогие друзья, ну, вот на самом деле э, доведена ситуация до абсурда. А, те деньги, те, скажем так, ресурсы, которые накопило государство да, за счет продажи нефти, то есть тех ресурсов, которые принадлежат нам с вами, решили просто второй раз вот как они да, в свое время при Ельцине в 93 году распределили да, все нефтяные богатства среди узкой круг, круга олигархов. Вот сейчас то же самое повторяется. То есть вы на самом деле должны понять одно, что вот та власть ельцинская, да, которая пришла, мафиозно-клановская да, структура, она ничем не отличается от нынешней власти. Это все же, те же самые люди с теми же самыми взглядами на жизнь. У них основная цель какая? воровать Чем больше, тем лучше Чем меньше у них будет Расходов, чем меньше вы будете просить Тем лучше для них Чем меньше здесь на площади будут Выходить, тем лучше для них Не Единственное что Вопрос к политическим силам Все помним, да, протест Который был в декабре 2011 года Вот тогда была уникальная Возможность, я здесь согласен с другаросами Сделать нормальную смену власти мирным путем, без всяких каких потрясений. но вместо этого мы получили предательство предательство со стороны вот так называемых наших либеральных лидеров, лидеров болотной площади да? что мы в итоге имеем? мы в итоге имеем массовые репрессии, мы в итоге имеем еще более издевательские законы над собственным народом и мы в итоге имеем то что у нас сейчас выходит по 100 человек на самом деле ключ заключается в том, что нам надо менять лидеров. Вот сегодня выступал депутат. Но у меня единственный вопрос. Хорошо, замечательно, вы против закона. Ну но где нормальная политическая борьба? Пожалуйста, куча существует примеров в других странах. Выходит, сдают мандаты. Вот вас просили сдать мандаты еще в 2010 году, в одиннадцатом году. Вас спросили всю оппозицию. Вы, не согласны. вы, к примеру, не согласны с результатами выборов. Что вы сделали для того, чтобы эти выборы признать легитимность? Ничего. Вы ходите, голосуете, вы выражаете как бы свою легитимность, признание легитимности всех этих процедур. И так происходит в течение 20 лет. Но это обман, обман собственного народа. Вы предаете собственный народ. Это неправильно. Поэтому я...